Подожди, ты говоришь, что у тебя разница с проектом 10 сантиметров? И ты хочешь сдать объект с такой разницей? Чувак, да ты попал! Ты знаешь, кто работает у нас технадзором? Ты не знаешь Андрея? Позволь, я расскажу тебе кое-что об Андрее Михайловиче. Андрей Михайлович, это гроза всех строителей, которые косячат. Он никогда не кричит. Он все время говорит очень спокойно и тихо. Дайте, пожалуйста, другую рулетку. Но поверь, лучше бы он кричал. Он приезжает, неожиданно, тихо приходит с чертежами и проверяет все. Строчка за строчкой, размер за размером, черточку за черточкой. Не дай бог ты превысишь разницу на два сантиметра. Он сделает тебя короче на эти два сантиметра. С ним лучше не шутить. Ты помнишь того парня в прошлом году, в Кронштадте, что-то он там накосячил? В общем, его больше нет в городе. Если ты не исправишь свою ошибку, поверь, тебя тоже не будет в этом городе. Здесь предельный допуск 10 миллиметров. Здесь надо двигать немножко. Если ты накосячил на 10 сантиметров, ты не будешь больше здесь работать. Более того, я скажу, что я тебя не знаю. Андрей скажет, что он тебя не знает. И даже Толик скажет, что никогда тебя не знал. Кто ты такой? Мы так не работаем. Мы не косячим на 10 сантиметров. Мы не косячим даже на 1 сантиметр. Мы работаем по-другому. Потому что Андрей Михайлович... Блин, с ним лучше не шутить, чувак. Технадзор «Фундамент СПБ»? Зачем с ним связываться?